Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Рядом со мной Саулей Мурат Тенебаева, практики психологи и телесный терапевт. Иногда задают слушатели вопрос, как вот в нашем мире очень много шумов – автомобили, мобильные телефоны, поезда, звонки подпостоянные. И в такой ситуации очень сложно сосредоточиться и что-то услышать внутреннее. Как вот в такой ситуации можно поймать тишину ума, и научиться внутренний голос, и прислушиваться к интуиции. А вокруг столько всего вот, все оно много, все все как-то отвлекает. Можно вот в такой ситуации что-то сделать самостоятельно, чтобы вот поймать тишину ума и как-то вот настроить и направить нало. Угу. Спасибо, Ксюша, хороший вопрос. Итак, дорогие слушатели, зрители, это именно то, что в современном мегаполисе, когда мы не слышим себя, когда мы не можем быть спокойны, когда не можем быть сами с собой, когда нас раздражает вокруг особенно вот это все мешающие излишние звуки. Иногда э, сработает вот это суете, все и так устаю, что хочется просто куда-то сбежать, и вот, чтобы тебя никто не трогал и быть, побыть вот в такой тишине. И сегодня мы с вами летом в лесу, Здесь очень хорошая техника, которой мы с вами с удовольствием поделимся сегодня. Итак, мы вам показывали видео в парке, когда вы сидите спокойно в каком-нибудь парке, в аллее, аллее какой-нибудь, и вокруг могут нестись машины, какие-то разрешающие какие-то звуки, дети носятся там, кто-то разговаривает, птички летают, самолеты летают, да, ну и так далее. Очень много шумов. И в это время попробуйте спосфитерироваться. Констрируется на том, что это будет парк, тишина. А теперь перенеситесь в лес. Да, как видите, здесь вот лес. Да? Здесь совершенно другая тишина. Здесь э, тишина леса. Звуки леса это понятно, это звуки. Но есть своя определенная тишина. Вот прислушайтесь к этой тишине леса. Здесь еще тише. Да, здесь еще тише. И а теперь перенеситесь мысленно в ту тишину, где вы э, сидели на аллее в парке в городе. Это было парк. Тишина. Да, парк тишина. А теперь возвращаемся сюда. Это лес тишина. И проделать это несколько раз. Лес тишина, парк тишина И вы почувствуете, уловите вот эту разницу. Разницу между парком, парк тишиной и лесом тишиной. И проделывая эту технику, вы очень быстро ощутите, что вы уже умеете абстрагироваться от той Шумихи от того, от тех звонков От тех шумов города Которые вас раздражали Потому что вы туда Вовлекались эмоционально Посмотрите, сейчас был звук Это был аптечный Теперь вот сейчас Есть И что же чистое И тише, тише, тише если все А Вы за лишь? Наблюдайте. То есть, когда Вы включаете технику наблюдателя, Вы сразу почувствуете у себя в теле совершенно другие ощущения. То есть, тишина ума это отражается в нашем теле тоже. Именно на ощущениях. Конечно, мы расскажем о том, что же это дают. Да, тишина ума дает нам. В первую очередь, <coughs> это здоровье, тихое внутреннее спокойствие. То есть, когда у нас внутри тихо и спокойно, то снаружи у нас будет активное действие. Воспрыгается энергия появляются силы на созидание, открываются ваши антенны. Вы буквально смотрите на все другими глазами. И в это время, даже когда вы успокоитесь, у вас повышается ваш потенциал. Что да. тогда вы можете сделать? И тогда вы заметите, что когда поднимается ваш потенциал, поднимаются ваши вибрации, что все, что вы хотите, все, что вы желаете, все ваши хотелки, исполняется очень быстро и заметите что только вы подумали и так по щелчку пальца это появляется здесь и очень часто даже бывает что вам дают гораздо больше того чем вы просили сейчас как мы здесь сидим все не охвати никуда идти Просто хорошо. Вот такое состояние у вас должно быть Хорошо бы это, это состояние запомнить, чтобы его можно было потом восстановить. Где-то вот как-то какие-то ощущения, ну вот, где-то запомнить вот ну, Ассоциации колес, вот не себе, mm -hmm. смотрите наши видео, это можете делать с вами, Мы специально вам не торопливо говорим, каждое ощущение, очищайтесь. Парк тишина, в лес, тишина. Обратно перенеситесь в парк, тишина, в лес тишина. И сравните эти два ощущения И постепенно у вас получится, и вы можете с легкостью, где бы вы ни было, переноситься в лес тишины. И ваша голова голове очень тише, тише. И душа будет более спокойно, спокойно, тело будет более расслабленное. И готова к новым действиям. То, что мы вам желаем. Будьте здоровы. Слышите наши новости. Делитесь комментариями. Пишите комментарии. И до следующих встреч. С вами были Саулей, Мурат Кенебаев. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. ставьте лайки.